Вы смотрите ночные новости ТВК, мы продолжаем выпуск и сейчас вместе с гостем обсудим развязку на Волочаевской. Я напомню, власти пообещали, что проехать по ней можно будет 1 декабря. В нашей студии координатор Красноярского отделения Федерации автовладельцев России Егор Фролов. Добрый вечер. Добрый вечер. Егор, ну вот строят такие прогнозы для Волочаевской, что она буквально полностью решит проблему пробок в городе. Как вы считаете, действительно это так будет? Ну на самом деле развязка до конца еще не доделана. Речь идет только о промежутке проезжей части. Если мы говорим о полностью всем этапе строительства и четвертого моста и продолжения Волочаевской, то очень много сомнений, потому что нам еще в 2014 году э, обещали, что все-таки будет проезжая часть и на Пашиной. Mm -hmm. э, таким образом, Пашиной исключается. То есть, ну, грубо говоря, обещают нам опять на следующий год это сделать. Тихие зори. Э, да, зори. Причем проект изменил свой вид. То есть, получается, в этом году Пашины исключаются, они опять по коммунальному мосту. Те, кто едут с Черемушек по Красноярскому рабочему, они также исключаются, потому что нет прямой дороги по Красноярскому рабочему и дальше через Пашины и выезд на четвертый й мост. Нету развязки, которые нам также при строительстве четвертого моста обещали через Тихие Зори. И на сегодняшний момент четвертым мостом пользуются приезжие, ну, люди, живущие в Дивногорске и пригороде Красноярска, которые ездят на работу, проезжают mm -hmm. через Копылово. Да, развязка будет полезна тем, кто живут на Копылово, те, кто живут в Академгородке, они будут, грубо говоря, съезжать и сразу попадать в центр, не проезжая Копылово mm -hmm. и не проезжая Свободный. Но часть, которая находится на правом берегу, она как была отрезана, так она и останется. Ну, то есть, я так понимаю, что даже 1 декабря, вот снова сроки принесли 1 декабря мы всю развязку не получили. Да, самое что важное, ни один общественный транспорт там не пойдет, ну, по крайней мере, по той информации, которая сейчас существует. Вот на том совещании, когда мы обсуждали выделенные полосы угу. общественного транспорта в Красноярске, Первый заместитель спросил у департамента транспорта, какой автобус пойдет. Мы там рисуем выделенные полосы, какой автобус там пойдет. Департамент транспорта ответил, пока еще неизвестно. То есть у нас даже сами чиновники не знают, для чего они строят Волочаевскую. Ну вот хотят, чтобы она разгрузила центр и вообще город от пробок. А вообще есть какие-то, может быть, другие варианты, как город от пробок разгрузить? Вот, например, мы со зрителями сегодня метро обсуждаем. Метро или наземный транспорт, дороги расширять, что метро, лучше? затея сомнительная, правильно, у вас в сюжете озвучили о том, что все-таки миллиард еще должны утвердить в Госдуме, когда нам говорят, что... На следующий год предполагается затратить, к примеру, 600 миллионов рублей на ремонт дорог. На самом деле это еще не утвержденное. У нас городской совет еще бюджет города не утверждал. И mm -hmm. как можно говорить, что мы заложили, что мы будем строить на эти деньги. И то же самое про метро. То, что миллиард заложен, это не значит, что этот миллиард все-таки будет в следующем году. И это не значит, что Госдума утвердит. Мы не знаем, как проголосуют депутаты Госдумы. И э, действительно, если говорить про метро, развитие общественного транспорта, да, да действительно, нужно городу метро, нужны выделенные разумные выделенные mm -hmm. полосы не общественного везде. транспорта, да, не везде как это у нас приня принято топорно. И, естественно, в центре мониторинга улично-дорожной сети, которая у нас в городе Красноярске существует, надо все-таки пользоваться нормальными офици официальными программами, а не, грубо говоря, воровать mm -hmm. информацию с Яндекс.Пробок и говорить о том, что мы мониторим весь город и смотрим все через видео. Ну, то есть, по сути, и метро, и развязка, и выделенные полосы это все неплохие идеи. Просто мы их как-то неправильно реализуем. Да, их надо подходить к ним с умом. Ну, если говорим про пашины, пашины не поедет в этом году точно. Угу. А, Красрап то направление, которое есть Черемушек и весь Красраб по четвертому мосту не поедет точно, потому что невозможно по Красрабу прямиком выехать на Пашины на судостроительную. Ну и таким образом разгружается только то направление, которое находится со стороны Дивногорска. И то направление, которое находится со стороны академ-городка, которое будет мимо, мимо, ну, мимо Копылова, мимо Свободного выезжать в центр. Эти жители получат плюсы. Весь город нет. Ну, к сожалению, наш город не очень любит укладываться в сроки, поэтому тоже не факт, что 1 декабря мы поедем. Ну что ж, время покажет. Спасибо большое, что пришли Вам нам спасибо. в студию. Егор Фролов, координатор Красноярского отделения Федерации автовладельцев России, был у нас в гостях. Говорили про развязку на а мы продолжаем выпуск.